Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант Гласитесь, и преподаватель школы на успеху хочу. и богатству. Довольно часто бывает тернист и требует от нас упорной работы и терпения, чтобы противостоять вызовам и не сломаться, не отказаться от своей мечты. И как хочется порой вернуть время вспять, прокрутить пластинку назад и поступить в какой-то ситуации иначе, чтобы сэкономить и время, и деньги, и свои нервы. Есть даже такая пословица, что опыт приходит с долгами. То есть, когда мы уже наломаем дров, можем вынести какой-то урок. А в этом видео я хочу познакомить вас с техникой фэншуй для денег, которая называется «Карта богатства» от одного из очень известных китайских мастеров Лилиан Ту. Эту технику очень полезно применить в самом начале китайского нового года, лучше в новолуние когда только закладываются тенденции вашего финансового роста, чтобы потом весь год поддерживать в себе вибрации преуспевания и роскоши и направлять свою ментальность именно на те сокровенные желания, на тот сценарий обретения богатства, который вы сами себе выбрали. А еще, как не наделать ошибок, не оказаться в долговой яме, а выбрать тот легкий путь, который записан у каждого в судьбе, об этом вы узнаете на нашем новом эксклюзивном курсе «Ключи к богатству по Бадзи, Фэншуй и Дунзя. С помощью сразу трех китов китайской метафизики вы откроете путь к вашим деньгам и богатству. Это специальные знания из всех трех наук, посвященные теме богатства, только концентрированная информация. Для вашего удобства материалы курса представлены в виде таблиц навигаторов – Получил информацию, узнал и сделал. Справиться даже новички. Для регистрации на курс переходите по ссылке внизу под видео. Итак, как же сделать индивидуальную карту богатства? Нужно взять кусок ватмана или любого другого материала, картона, например, или пластика, расчертить его на 9 равных частей, то есть соединить прямыми линиями три точки с каждой стороны – вы получите 9 квадратов, которые называются дворцами. Каждый квадрат будет отвечать за определенную сферу жизни. На эти квадраты нужно будет наклеить свои фотографии, но только те, где вы сами себе нравитесь, с которыми связаны счастливые моменты вашей жизни. Кроме того, каждый сектор карты нужно будет сначала закрасить в соответствии с цветом его основной энергии. Примерная карта может выглядеть вот так, как вы видите на слайде. Верхний левый квадрат – это зона богатства. Юго-восток – элемент дерева. Цвета дерева – все цвета от светло-зеленого до темно-зеленого цвета. Можно использовать цвета воды – от светло-голубого до темно-синего. Разместите в секторе ваши фото и символы денег, той валюты, которой вы пользуетесь. Можно поместить фотографию машины или дома, то есть все, о чем вы мечтаете. Самое главное, чтобы сектор символизировал для вас благополучие и богатство. Наклейте сюда одну из аффирмаций, которые вас мотивируют или вдохновляют на зарабатывание денег. Например, такую. «Я денежный магнит», «Я процветаю», «Денежный поток устремляется на меня с неба». Или, например, «Я зарабатываю, занимаясь любимым делом». Я привлекаю к себе нескончаемые потоки денег. Квадрат вверху в центре – это зона славы, относится к югу, элементу огонь. Цвета этого сектора – от светло-розового до темно-бордового. Можно использовать цвета дерева – от светло-зеленого до темно-зеленого. В этом квадрате можно поместить себя на пьедестале с символами своих личных достижений, грамотами, дипломами. Или разместите картину лошади, устремленной вверх, или подсолнухов, что тоже будет символизировать этот сектор. Аффирмации здесь могут быть такие, например, «Я проявляю щедрость, и Вселенная вознаграждает меня». Или «Я всегда готова к приходу удачи». Правый верхний квадрат – это зона брака. Юго-запад – элемент земля. Цвета этого сектора – от светло-желтого до темно-коричневого. Можно использовать бежевый, песочный, а также цвет огня. Если у вас есть семья, поместите в эту зону вашу совместную фотографию. Можно здесь разместить фею луны или двойной узел удачи, мешок с деньгами, что привлекает гармонию и богатство в ваш брак. Если вы в поиске второй половинки, то сделайте коллаж, где вы рядом с человеком вашей мечты, и вы вместе счастливы. Опишите его – не нужно туда помещать фотографию того человека, с которым вы расстались. Нужно идти вперед и надеяться на новые счастливые отношения. Аффирмации для сектора брака могут быть такими. Я и моя вторая половинка живем в гармонии. Я благодарна за заботливого и любящего мужа и принимаю любовь в свою жизнь. Средний левый квадрат – это зона семьи. Восток – элемент дерева. Цвет для этого сектора от светло зеленого до темно-зеленого. Плюс можно использовать цвета воды, то есть голубого тона или синего. В этом квадрате будут очень уместны фотографии домашнего чага, дома с роскошным красивым интерьером. Можно поместить туда фотографии всей семьи, вместе с животными, новогодней елкой, где все счастливы. Или сделать коллаж, который будет олицетворять ваше семейное счастливое будущее. Можно добавить слоников, красивые виды природы, растения, Молодые растущие деревья, символизирующие рост, развитие и, конечно, богатство. Вдохновляющими аффирмациями для этого сектора будут такие. «Моя семья для меня – это плод стабильности и благополучия». Или, например, такие. «Моя семья – мое богатство». Или «Я благодарю Вселенную за то, что подарила мне такую замечательную семью». Квадрат в серединке – это зона здоровья, центр, элемент земли. Цвета сектора от светло-желтого до темно-коричневого. Также можно использовать бежевый, песочный, плюс цвета огня. Здесь важно разместить фотографию, когда вы были здоровы и были в хорошем настроении. Очень уместно здесь будут фотографии или картинки персиков и журавлей. Здесь можно разместить аффирмацию «я правильно и грамотно использую ресурсы своего организма» или, например, такую «я ощущаю полную гармонию со своим телом». Правый и средний квадрат – это зона детей и творчества. Запад – элемент металл. Это все цвета металла плюс цвета земли, которая поддерживает металл. Если у вас есть творческое хобби, разместите там фотографии ваших творческих занятий или их принадлежностей. Музыкальные инструменты, кисти, краски, пяльцем, мотки, ниток. В общем-то, все, чем вы любите заниматься в свободное время. А может, вы хотите, чтобы эти занятия вам приносили дополнительный доход – Тогда добавьте еще, еще символы богатства. Купюры, банкноты, банковские карточки, фотографии довольных клиентов. Если у вас есть дети, разместите в этом секторе фотографии ваших детей. А рядом то, о чем они мечтают. Например, велосипеды, компьютеры, смартфоны или что-то другое. В зависимости от их возраста. Все это, в числе всего прочего, также будет формировать карту и вашего богатства. Подключите аффирмации, например, такие – я умею воплощать в жизнь свои фантазии, и это приносит мне деньги. Нижний левый квадрат – зона обучения, северо-восток, элемент земля. Закрасить этот квадрат можно во все цвета земли, о которых мы говорили выше. В этом секторе разместите свои фотографии, которые бы напоминали о счастливых школьных годах, студенческих успехах, когда вы сдали, например, экзамен и сфотографировались с друзьями, или фотографии выпускного класса, выпускного вечера, когда вы были полны надежд – и планов. Все атрибуты ученичества, учебники, тетради, блокноты, линейки также будут относиться и поддерживать значение этого сектора. Для сектора обучения можно выбрать, например, такие аффирмации. «Я благодарен Вселенной за все те знания, которые могу монетизировать и превратить в доход». «Вселенная заботится обо мне и посылает мне нужные знания в нужные моменты моей жизни». Следующий сектор, нижний, средний квадрат, это зона карьеры, север, элемент вода. Цвета севера, все оттенки синего плюс цвета металла. Это очень важный сектор, отвечает за социальную реализацию. Поэтому сделайте здесь коллаж разместите свою фотографию в том месте и в том окружении, где вы хотели бы работать и получать достойную зарплату. Либо свое собственное предприятие, которым вы владеете и которое приносит вам хорошую прибыль. Из всей карты это будет самый динамичный сектор, потому что в нем будет программа того, чем вы регулярно будете заниматься – и от чего в конечном счете будет зависеть ваше благосостояние. Поэтому продумайте его хорошенько. Подкрепите этот сектор изображением черепахи, которая символизирует успех, везение, положительное разрешение всех трудных ситуаций, прирост прибыли и одновременно безопасность. Черепаха по фэн-шуй также указывает на кропотливый труд, который в конечном счете принесет плоды и будет щедро вознагражден. Привлекаем сюда самые разные денежные аффирмации. За каждое мое усилие меня ждет достойное вознаграждение. Я легко шагаю по карьерной лестнице, ну и другие, которые вы можете использовать. Ну и наконец, нижний правый квадрат – это зона помощников и путешествий. Северо-запад. Цвет этого сектора относится к металлу. То есть все цвета металла можно использовать еще цвета земли. Размещайте в этом секторе фотографии ваших родных, наставников, от которых вы получили поддержку, как моральную, так и материальную. Хорошо здесь также разместить иконы праведников, своих покровителей, заступников, кому вы молитесь или просите о помощи. Уместно здесь и изображение символов городов или местности, куда вы хотите переехать на постоянное место жительства или просто поехать в командировку, либо в отпуск. Аффирмации для этого сектора такие «Благодаря путешествиям я меняю свою жизнь в лучшую сторону. Путешествия открывают для меня новые источники заработка». После того, как вы создадите свою карту богатства, поставьте ее или повесьте на стену, туда, где она будет постоянно в поле вашего зрения и будет привлекать внимание. Постепенно вы сроднитесь со всем, что на ней изображено и будете это считать неотъемлемой частью вашей жизни. А подобное обязательно притянет подобное. Осознанная работа со своей ментальностью – это очень важный шаг к снятии энергетических блоков и открытии своего денежного потока. А я желаю вам удачи и осуществления всех ваших желаний. И жду вас на курсе где с помощью трех китов китайской метафизики, то есть астрологии бадзи, фэншуй и искусство Цемен Дунзя, вы откроете свой путь именно к вашему богатству и деньгам. Регистрируйтесь на курс под этим видео. Для вас сейчас доступна самая низкая стоимость. Не упустите ваши возможности увеличить доход. И оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.